аэропорта Марселя, который расположен довольно-таки далеко от города Марсель, можно легко доехать на автобус номер 91. До железнодорожной станции Марсель-Сан-Сальс. Это центр Марселя. Билет стоит 10 евро. Днем автобус ходит каждые 15 минут. Ночью каждые 30 минут. В общем, проблем нет. Но можно и на такси. Но это уже обойдется вам примерно в 70-80 евро. На городской транспорт билет стоит 1,5 евро, можно и дешевле, если покупаете билет на несколько поездок. Если покупать билет у водителя, то он будет стоить 2 евро. Привлек мое внимание монумент. Монумент называется «Монумент де который находится в конце улицы Ла Канабьер. Этот памятник перед церковью святого Винсента Память о солдатах, которые были мобилизованы правительством во времена франко-германской войны в 1870 году. К сожалению, там вели строительные работы, и поближе мне не удалось сфотографировать этот памятник. Улица или бульвар, я не знаю, как точно он называется, Ля Канебьер, происходит от слова «канабис», что значит «конопля». В далекие времена здесь росли заросли конопли из которых плели веревки и канаты. Не знаю, курили они ее или нет в то время, но сейчас тут пыхтят время от времени. Ну вот, в какую комнату заехали? В Марселе. Ой, какая красота тут, вот смотри. Что тут? Такие кружечки. А для чего они? Это, наверное, как рюкзак, что ли? У нету? Есть. Вон там. А ножик для открывания устриц Есть. Не знаю. Посмотреть. Не на, не на вот тут что-то. А тут для супа. Еще тут что-то я не знаю. Ладно, поищем сейчас. Что? Так, какой у нас что? тут что? Что? Что? Вот. вид на тюрьму? Э, классно. Курить здесь можно, хорошо. И море виднеется. Прелесть. Там за тюрьмой замок и еще интересно ну, молодежь пятница сегодня 7 октября зарень обалденно уезжали холод у нас собаке 11 градусов 12 а здесь 25 я чувствую тепло и оделся все буду скидывать себя в одной майке ходить трусак найдем сейчас нифига себе батареи батарея по, по всему Почему? Она, наверное, только одна есть Ну, видишь, телевизор здесь, кондиционер Горячий, холодный Это нормально, в принципе, чего? Сейчас найдем ножики а, Масло ванна. есть Ванна Нет, ванны нет Есть душ, туалет Ну и все хорошо Что Ладно, надо в магазин идти Так, надо найти что-то И в магазин идти ну, вот так вот. О, вино, вино, вино. Я не нашел ни одной бутылки с завинчивающейся пробкой, которую часто можно видеть в английских супермаркетах. Так что вино во Франции на процентов натуральное. А не порошковое, которое почти на 90% в Великобритании. Вино в основном все вкусное. Что за 4 евро, что за 20 евро за бутылку. Разницы нет, также это касается и вина в пакетах, ничем не хуже. В этот раз мне приятнее было пить белое вино. ну, возможно, это то, что юг Франции. А красные вина я разбавлял водой, с устрицами, на мой взгляд, подходит белое вино Маскадо. Ну и, конечно же, пастис. Крепкий напиток, 45 градусов, но его надо пить, разбавляя с водой. Он при этом мутнеет, но имеет специфический вкус. Не могу сказать, что очень приятно, но необычно. Или пить по марсельски, не разводя водой. Продукты просто сказка. Вкусное все, начиная от хлеба. Мы часто покупали в кулинарии что-то типа паштета. Но это не паштет, он назывался мусс. До сих пор не могу понять, Почему такая разница во вкусовом качестве еды между Францией и Великобританией? Хуже, чем в Великобритании, еды я еще не встречал. Устрицы! Ура! Я очень люблю устрицы! Средняя цена устриц около 10 евро за килограмм. О, кефир! Неожиданно! грибы, белые и лисички. Вот так чистят улицы каждый будний день, каждое утро. Рано утром едет такая машина с водой, поливальщик. Труи воды вычищают из-под дна машин бутылки, разный мусор, а за ним следующая машина уже подметает. Чистят улицы Марселя каждое утро. А это призывники пришли к 8 утра на военную, военные казармы. Ну, конечно, я пошутил, это не призывники, это волонтеры. Они каждый будний день, ну, еще, кажется, в субботу, приходят к 8 утра, а уходят обратно в шесть вечера. Некоторых даже провожала бабушка, я видел. А вот серьезные люди с автоматами. Ну, очень дешевый бензин. Ничего не стоит. В это время, когда мы были в Марселе, оказалось, что французы начали забастовки на нефтеперерабатывающих предприятиях. И поэтому на некоторых бензозаправках не было горючего. А где оно было, наблюдались очереди нервозности. Шахмат. Любитель шахмат на лодке. И вот шахматы тоже на этой Вот Видишь, где парус? Люблю я наблюдать рыбаков, которые ловят рыбу. Люблю снимать рыбаков, котов и старинные двери. Вот кофе попили хорошего итальянского. Мало, но вкусно. Бодрящий. Закончилось. Я уже выпал. Комня что-то Merci. Bonne journée. Au revoir. J'arrive, j'arrive. Alors la dame, il faut qu'elle attende parce qu'il y avait des personnes est est juste avant. 13 euros... Euh... Ça s'appelle le 20. Voilà. Ouais, 13,50. Voilà. Ouais, 13 Allez, 13,50. Non, il n'y a que là où il y a de la doradroie d'ornitoire, c'est normal. Après, là, on a baissé les prix, je ne peux pas. 3,10 kg, là, je peux pas. Dis-moi, Chou, ne partez-moi un gros Aïe, aïe, aïe. Vous pouvez me faire Merci. On finit de vous les préparer. hein Allez, je vous écoute. Bonjour. Vous pouvez de tout ça Tiens, moi, s'il te plaît, 3 kg là. Alors, monsieur ou madame, je ne sais pas qui ça vient. Dites-moi justement. Kilo, euh, royal, Dorade royale les petites. Les petites grandes. moyennes. Euh, euh, les belles pièces, vous voulez Je Vous voulez les plus grosses. On a rajouté. J'arrive, monsieur. Faire un beau bois. Эй, я вам вешу что. Я два килограмма сто девяносто, девяносто двенадцать. Девяносто двадцать. Три килограмма. Девяносто два. Девяносто два. Allez, dix tourons. Là, il faut un sac. Voilà, j'en ai plus à C'est fini. Je les rince. C'est Oui, monsieur. Allez, les petites. il y en a de belles. Aide-moi là. Merci. Merci de même. Allez. On va y arriver, on va y arriver. <rire> Merci. A bientôt, au revoir. J'ai bien parlé Bon, dites-moi lesquelles il vous faut. Dans les plus grosses J'en ai une belle là. Grosse ou petite Comme ça Une, combien Deux, trois. Trois, trois, trois. Et là, c'est euh, parti ce matin. C'est un peu plus grosse. Quatre, allez. Et là, ça vous fait 11,50€, on est bon 11€ Allez, on vous les prépare Allez, en plus, on vous les prépare. Faire. Allez, messieurs, dames. de chuter Voilà, 40. Hop, hop, hop. Allez, bonne journée. Allez, on finit, là. Sinon, tant que j'ai pas fini le poisson, je suis obligé de rester ici. Et vous allez devoir me supporter. Ah, elles sont magnifiques, celles-ci. Allez, ça, c'est normal. C'est juste une question de taille. Merci. A nous. Quel gros. Quatre. Quatre. Quatre. Quatre. Voilà. Je vous plaît. Grosse, petite. J'en ai plus beaucoup là. J'en ai une. Ça c'est pas dorado royal. Ça non. Euh, eh, big. Un big Après grosse <rire> comme ça. Et c'est 15 euros le kilo. Et j'essaye. Une. Okay, okay. Deux. Ah. trois, 3. Ah, et la euh... dernière. Filipe. 12,60 euros. C'est bon C'est bon. Allez. 12,50 euros. On nettoie. Yeah. Hop. No. Allez, allez. Regarde no. là. C'est 3,10 qu'ils l'ont dit, si j'ai permis. C'est Allez, les premières, là. Magnifique. même pas le prix des milliers, c'est 15 euros. 15 euros le lot. Allez, ça y est, ça c'est fait, c'est fait pour mettre le Non, ça c'est la dame. Ça c'est les votes. Oui, oh, madame. Yes, ah, ne mélangez Merci, bonne journée. Merci. Alors, 13, on va prend la carte, carte grise. Tu peux me dépanner de allez je continue euh, 13 on va faire 13 et de 15 et 5 20 à 40 et 10 Ouh. qui font 50. Merci, merci on Bonjour, finit de préparer. Bien. Allez, messieurs, dames, il en aura pas pour tout le monde. Mais... On est resté un peu plus tard pour les gens qui finissent le travail. Mais... Monsieur, dire, mais combien, combien, combien Ah oui, j'ai fini, là, monsieur. Là, vous avez des grosses sars, et là, on finit, c'est sur la dorade royale. Sars, alors, euh... alors, la dorade, elle, elle, elle est là, monsieur. А этот рыбак ловит вообще без удочки, на леску, на какие-то ошметки от рыбы, но не знаю, мне кажется, в итоге он ничего не поймал. Но тоже способ, заслуживающий внимания. Ну тут, как оказалось, не только рыбу ловят, также велосипеды, мотороллеры, электросамокаты. Сколько... Достаточно грязную становится под же кабин. Я не знаю, есть, наверное, какие-то приспособления для очистки его, потому что иначе бы через неделю он превратился бы просто в болото воняющей водой, с дурно пахнущей водой. Шап на Гарпунщики, видимо, охотники на купальщиков, или может быть на рыбу. Ну вот, решил скупаться. Рюзовая вода Средиземного моря. Марсель, Марсель. Как много в этом слове для сердца русского слилось. Восточные ворота во Франции. И памятник армия первой мировой войны пойдем поближе посмотрим а там сзади замок и Вот на Корсику поплыл паром. Одну ночь плыть. Очень удобно. Лег спать в Марселе, проснулся на Корсике в Аячу. В городе Аячу, На родине Наполеона. Каждый вечер паром отправляется на Корсику. Каждое утро возвращается с него. Также ходят паромы и Далжира, Салжира. Тут опять рыбаки. красный ветер закат надо пойти поесть да! Если за машин не будет слишком Я не знаю Вот готовишь, готовишь Пришли. И купили рыбу Такой продавщице, у которой было грех не купить Говорила, не две Нет, говорит, четыре Хорошо, она сказала, аж каторс, Это четырнадцать штук Она мне посмотрела, продавщица меня Я сказала, катор, катор Бабушка Лена катар, прислала фото Ладно, говори вот. дальше Если меня сбивать дальше не будешь Я могу рассказать. Ты готовишь, ну, приготовишь, все вкусно Соликовое масло, вина добавишь Пожаришь рыбки, объедение Вот перца, правда, нету В этой сраной Марселе Ну что делать? Ну нет у них перец. нет, Есть дорогой какой-то как будто, как будто средние века настают, опять, Газа нет, электричества нету Ну что нет. ты, газ, электричество есть Он уже дорожает перца, Перец 7 евро ну, из, из Индии не завезли в пряности. Да вот, приготовишь, это вкусненько, помидорчики классные, это не какие-то там на гидропонике в Англии вы, выращивают Молодежь воды. сегодня ездили Давай Ладно. Не Или ты записываешь, или не записываешь Хорошо, я тебя записываю вот. Я уже забываю что сказать, у меня сверчок еще сбивает, который полиция, полиция, полиция какой-то живет так вот, приготовишь, это все вкусно Шалатик, помидорчики разные Бечасет, и то, и то, и Желтый, и красный, зеленый, блин Зеленых не, не было Она Она не хочет Она пойдет в, в кафе, возьмет кофе За 30 копеек И отдаст чаевые еще этому Какому-то уроду Который даже по-русски не говорит Нет. Что тут говорить? Не буду я больше готовить, я тебе устрачно куплю Чемодан Буду пить с мускадесом. <свят> с лимоном. Устрицы ну, надо лимоном. Правда, много нельзя, если а то, то плохо будет. Потом мне придется писать, как это Брендостокеру, вторую часть Дракола. Я тоже, тоже переживал. Устрицы выйду. Я написал Драколу. Снились, снились. Ну все, хватит уже. Все там. Каждый вечер наешься, как вот этот носорог а потом стоишь в такой позе, как этот олень. Краткая история Марселя. Город Марсель был основан в VI веке до нашей эры Греками, прибывшими из Фокии, из Малой Азии, теперь это территории Турции, новый город получил название Масали. По преданию, история Марселя началась с истории любви гептиды дочери Нана, царя племени лигурийцев и грека Протиса. Царь Нан решил выдать замуж свою дочь, он созвал пир, на котором Гептида должна была выбрать себе жениха. В этот момент и высадились на берег Прованса греки. Оказавшись на царском перу, Гептида протянула свой кубок с вином, знак своего выбора, греку Протису. На утро он узнал, что жена. В качестве свадебного подарка молодожены получили часть побережья, на котором они основали город, назвав его Массали. Так что Марсель появился раньше Парижа, да и сейчас он является вторым городом во Франции. Спустя 50 лет... После основания колонии в Малую Азию вторглись перцы, а греки вынуждены были сбежать. Многие из эмигрантов нашли свое пристанище Масалии. Город быстро рос. В 389 году до н.э. Масалия заключила союз с Римом, который длился свыше 300 лет. Римляне назвали этот район провинция. Отсюда возможные и названия Прованс и по слухам завезли сюда виноградную лозу. Независимость Массалии закончилась в результате неправильного выбора сторон в ходе междуусобной войны между Цезарем и Помпеем 49-й года н.э. Когда легаты Помпея прибыли в Массалию, они убедили город принять его сторону. В ответ войска Цезаря окружили город, осада длилась 6 месяцев, и Массалия – была вынуждена капитулировать. Несмотря на размеры и богатства, римляне не сделали Массалию столицей провинции. Началось время упадка города, так что в отличие от многих городов региона, типа Арле, Нима или Оранжа, в Марселе почти не осталось памятников римской эпохи. Христианство пришло в Марсель примерно в третьем веке. По легенде первыми людьми Принесшими христианство были Мария Магдалина и святой Лазарь, которого воскресил Христос якобы. Лазарь так и умер в Марселе, а его мощи были перевезены потом в город Отон Бургундия. в Бургундии. В третьем-четвертом веке в Марселе уже жило около 30-40 тысяч человек. Это был крупнейший город на территории нынешней Франции и один из самых больших городов Европы. В начале V века в Массалии уже чеканили собственную монету. В V веке был построен первый собор. Вскоре Марсель становится одним из важнейших христианских центров Европы. После падения Римской империи Марсель переходил от одних племен к другим. Он был под властью Вестготов, Остготов, Франков Грабили города Сарацины и еще много кто. Эпоха Возрождения Марселя началась только в X веке, когда город оказался под властью герцогов Прованса. Ира замаливает грехи, ставит свечку. Мне интересно было узнать, почему флаги Прованса и Каталонии так похожи. Оказалось, Саньера, что значит «сигнальный флаг», созданный на основе герба королевства Арагон, а королевство Арагон на рубеже 12-13 веков владело Провансом. Марсель был объединен с Провансом в 1481 году, а затем через пять лет включен в состав Франции. Марсель, будучи портовым городом, не раз страдал от эпидемии чумы. Кстати, сейчас в Марселе ночью Носятся кучи своры крыс. Я думаю, что с чумой еще история будет продолжаться. Военный инженер Руже Лиль за одну ночь сочинил песню ⁇ Марш войны ⁇ находясь в Страсбурге. С этой песней 30 июля 1792 года в Париж вошел Марсельский добровольческий батальон для защиты революционного правительства. Их призывы к революции вспетый во время марсельского марша в Париж, стал известен как Марсельеза, ныне национальный гимн Франции. Во время Второй мировой войны Марсель подвергся бомбардировке немецкими, немецкими и итальянскими войсками в 1940 году. Город был оккупирован немцами с ноября 1942 года по август 1944 года. Старый порт был разрушен немцами в январе 1943 года. Город был освобожден союзниками 29 августа 1944 года. 130 тысяч французских солдат участвовало в освобождении города. После войны большая часть города была восстановлена в 1950-х годах. Начиная с 1950-х годов, город служил перевалочным пунктом для более миллиона иммигрантов во Францию. В 1962 году произошел большой приток беженцев из нового независимого Алжира. В том числе около 150 тысяч вернувшихся алжирских переселенцев. Многие иммигранты остались и создали в городе франко-африканский квартал. Ну и на данный момент эмиграция Марсель продолжается. Вот этот, <соединяющий> Шашка, ага, да. А это вот сейчас объясню. Вот смотрите, вот это каменный мостик. Вот в это здание заходит по каменному мостику на второй этаж. Только по нему больше на второй, на второй этаж ты никак не попадется. Вот эти два животных, они стояли сначала внизу, но туристы залезали, фотографировали. Загромили скопление людей тут. Просто на Это мэрия полиция тут и как бы решили их поднять. Вот Потому эти что бочки, что я почему-то думаю, что это временная. И вот уже столько Мы лет, садулись. я схожу, они все время стоят на бочках. Они, наверное, забыли или решили не менять. Дома мало того, что самые ставят. Нет, внутренние улицы, тут вот трикмахерское а там уже все нежилые все помещения. Они не знаю, что они там будут делать, потому что они планируют что-то идти, там Вот раньше были квартиры, были квартиры, все, а вот сейчас вот уже, конечно, это все которые Вот, самое дело, когда мы даже у меня даже фотография такая есть вот все раз сбор Ни одного тона, как будто он как Стоял. Он стоял. Он стоял. Он стоял. Он стоял. стоял. Он стоял. Он стоял. на Он стоял. вот так. Он стоял. Он стоял. Он стоял. Он вот Он стоял. вот стоял. Он Ну вот так вот стоял. Он стоял. что-то было тоже стояла, что показано -по в -по -по достойно, да. а он как раз 41 год, там где-то где-то 93-го года устроен. Вот. Считается одним из больших во Франции, вмещает 3000 верующих. Если вот ну, какая-то месса большая, или что, 3000 человек полностью вмещает этот самолет. Вот И его как раз почистили, он был такой черный, потому что рядом море, видите, ветра, вот что Сдували, здесь, например, море, когда идешь вот мусра, такой сильной, все сбывается с тебя. Если опечки, надо все убирать, все строить, все убивать. Вот. Поэтому он был такой черный, потому что вот это пудер, соль, ветер, все. Когда мы смотрели на Сирину, в Крепшле, здесь Палестины, когда были конфликты на Палестине, они прислыли к берегам Прованса, как раз город Сен-Мари-ду-Ле-Мер, это Комарки. Там как раз была Мария Кавей, Мария Салами. В американском стиле, Как раз в 19 веке самая популярная. Недалеко от Марселия, фабрика в бане, вот это с Видите? Mm -hmm. Человеческие. А Они малюсенькие, большие, еще больше, Вот очень популярные вот этот Средняя виноград. Вот это такая композиция. Ничего в астолике за то. Какие-то, как-то, чемолядные. Очень напоминающие людей. Вот эти люди, поделись, какие-то, вот, как вот эти, какие какие-то. Такие вот. Сейчас арестуют. Ой-ой-ой. Чего это они его? Нет, они его не отстанут от него. Смотрите. Ой, все, оружие вытаскивают, смотрите, а, не, перчатки. Уже будут все. крутить. Ой. Это, он не уйдет, чего он, Че он, он, вот он пошел? Он не уйдет теперь от них, раз они уже Сижу перчат... я вечером на балконе, пью вино, курю, смотрю на вечернее море. И тут подо мной начинают ругаться женщины с мужчиной. Женщина душераздирающе кричит. И не успел я поднять свой зад, чтобы взять телефон, как приехала полиция с автоматами. Негру, автомат в живот и ноги на ширину плеч. Но все, к счастью, закончилось хорошо. В следующем видео мы сплаваем в порт до Фруиол, 20 минут на кораблике от порта Марселя. Проплывем около замка Ив, а дальше Наталья и Бернар отвезут нас Прованс покажут нам чудесные маленькие деревеньки. Также мы продегустируем прованское вино. Огромное спасибо за интересные экскурсии по Марселию и Провансу Наталье и Бернару. Ссылку на сайт гида Натальи я поставлю под видео. Да, длинное кино получилось. Интересно, у многих хватило терпения досмотреть до конца.